Всем привет, с вами Дмитрий Урсул И в сегодняшнем видео я хотел бы продолжить тему предыдущего видео, которое вышло в прошлое воскресенье На нашем канале, если вы вдруг не видели, обязательно посмотрите Я ссылку оставлю в описании на прошлый ролик В нем я рассказывал, как я работаю с плейбэками И в довесок к этому я решил еще рассказать про... Uh, ну, пару идей по работе с MIDI в тех же проектах. На самом деле, многое и так понятно, но я просто еще раз повторюсь и расскажу, может быть, для тех, кто не задумывался об этом. Но в проекте с аудио, собственно дела с плейбэки, можно также использовать, естественно, и MIDI-информацию для различных целей. Uh, ну, первая цель это, например, для. Uh, для того, чтобы управлять внешними контроллерами То есть если вы, например, используете у себя в концертной деятельности Какие-то девайсы, которые поддерживают внешнее управление по MIDI, Это может быть процессор гитарный или вокальный процессор Или может быть барабанный модуль какой-нибудь и так далее То вы можете прописать в лоджике изменения Собственно на таймлайне То есть под каждой песней вы можете создавать свой регион В котором будут прописаны те или иные команды Которые будут Ну собственно помогать вам На концерте не отвлекаться на переключение каких-то пресетов, на изменение каких-либо параметров. То есть, опять же, все, конечно же, зависит от самого железа, что он поддерживает, то есть, что каждый девайс э, может принимать в качестве управляющей меди информации и на что реагировать. И дальше уже, собственно, должна включиться ваша фантазия, благодаря которой вы поймете, как вы можете это применить. Поэтому обязательно читайте мануалы по всем вашим девайсам, чтобы хотя бы просто понимать возможности, которыми вы обладаете. И вы можете, собственно, это настроить. То есть... Э, для этого просто создается э, любой миди трек то есть вы создаете пустой миди э, регион там делаете его например э, либо какой-то конкретной длины либо на длину э, всего трека допустим то есть э, можно расширить и в него прописать просто какие-то контроллеры то есть вы на сам канал ставите инструмент external инструмент э, моно или стерео это неважно э, и самое главное, что вы можете посылать MIDI-команды. То есть вы можете просто здесь ставить MIDI-destination, выбираете свой девайс, который у вас подключен к Mac, нужный да, в списке. И, соответственно, этот девайс будет у вас принимать по тому или иному каналу информацию с этого MIDI-региона. То есть вы сюда можете прописать что угодно, как правило, это делается через автоматизацию. То есть здесь вы выбираете любой MIDI-контроллер, у нас их 128 штук От 0 до 127 Ну, на некоторые тут, как правило Здесь уже в лоджике, это именно в лоджике Параметры такие заданы Но ваш девайс, ваше устройство может принимать Скажем так, свои команды По этим каналам, поэтому вы смотрите Именно на номер канала, то есть 64, там 104 и так далее То есть вы можете даже запрограммировать свой внешний девайс Опять же, в зависимости от разработчика От возможностей Устройства, вы можете запрограммировать Что, например, у вас насос 106 контроллере допустим управление уровнем дисторшена на процессоре. И вы можете просто задать, что в начале песни у вас, э, например, дисторшен такой, а там к концу песни он у вас увеличивается. То есть, таким образом, вы потом, когда воспроизводите э, ваш проект и все грамотно подключено, то у вас соответственно в по мере воспроизведения будет меняться на процессоре этот параметр. То есть, и таким образом можно что-то включать-выключать. Какие-то э, устройства То есть если у вас, например По какому-то контроллеру передается Просто э, информация о включении выключения, Например, включение эффекта выключения То у вас получается будет всего лишь э, Два значения, это 0 И 127, 127 это включено и ноль, это там выключено И получается у вас, когда идет график то Здесь у вас выключен эффект Здесь у вас он включается, 127 И так далее, то есть дальше уже, говорю, все ограничивается чисто вашей фантазией и тем, как вы можете подружить, ну скажем так, через MIDI, Logic и ваше внешнее устройство это один из таких, ну, я думаю, понятных моментов. Единственный только нюанс, что вам, конечно, придется с собой возить какой-то MIDI-девайс. Есть разные MIDI-контроллеры, которые именно предназначены просто по USB, подключаются к Mac, и на выходе имеют там от 4 и даже больше, вплоть до 10 ну, это уже раковые девайсы до 10 выходов MIDI, то есть вы можете на 10 разных каналов, у меня кстати как раз такой девайс и есть, я его здесь собственно вам и показал Mio 10, то есть у меня вот здесь есть 10 выходов э, на разные MIDI контроллеры И можно этот девайс с собой возить и подключать аж до 10 MIDI-устройств, которые, кстати, могут не только звуком управлять, так и светом. Ну, по свету это уже отдельная история, я, честно говоря, ни разу через ложек светом не управлял, поэтому тут я комментировать особо что-то рассказывать не буду. Но сама идея такая, что все, что поддерживает MIDI-управление, вы можете настроить, но вам нужен будет какой-то девайс. Следующее, что мы можем, для чего мы можем еще использовать MIDI? Был, кстати, такой вопрос после предыдущего видео. Что Как сделать так, чтобы у меня воспроизведение останавливалось после какой-то песни Потому что вы видите, что у меня здесь э, зазоры между песнями совсем небольшие И если вдруг там я заиграюсь или барабанщик заиграется не успеет где-то нажать на а стоп А вокалист, например, захочет что-то сказать, он не успеет, потому что уже начнется следующая песня И в таких случаях э, просто прописывается миди-стоп И лоджик, когда до него доигрывает, то, соответственно, после этого он автоматически останавливается Вот так это выглядит вот, и вы видите, что воспроизведение автоматически остановилось вот на этом регионе. Как создать этот регион? На самом деле все очень просто. Вы также э, создаете э, здесь просто на этом треке любой регион. Его выделяете. И э, открываете event list. И вот здесь в event листе у вас выбранный регион, и он показывает, что у вас в этом выбранном регионе ничего нет. То есть никакой мидии-информации нет. И вот здесь вы можете нажать на плюс, но сперва нужно выбрать мета э, events то есть мета-события. Вот создаете нажимаете плюс. И у вас создается мета-событие вот в этом регионе. То есть оно какое-то. Оно сейчас пока ничего из себя не представляет. Статус мета, первый канал и так далее. И вот, собственно, что э, делает. Какую функцию исполняет это мета сообщение, вы выбираете вот в этом списке. Опять же, это может быть э, конкретный какой-то контроллер, еще что-то. Но здесь вот есть э, уже заготовленный в логике контроллер стоп плейбэк, то есть остановить плейбэк. Вот вы его выбираете и, соответственно, таким образом у вас вот это мета сообщение будет останавливать, э, скажем так, плейбэк в этом нужном времени. Вот, то есть как только до него дошло У меня это сообщение остановилось То есть таким образом очень легко э, Можно останавливать прям автоматически э, Ваш проект То есть И просто вы в нужные места ставите это сообщение Прям копируете его И во все эти места, когда плейхед э, будет до него доигрывать и, Соответственно у вас будет оно останавливаться То есть таким образом Кстати за этот э, трюк Отдельное спасибо э, Давиду моему другу звукорежиссеру, который мне собственно тогда дав, довольно давно еще рассказал об этой фишке. Я как-то ее никогда у себя на практике не, приним... не применял, потому что либо мы всегда успевали останавливать в нужный момент воспроизведения, либо просто играли без остановки весь сет-лист. Но вот он предложил, говорит, что если ты вдруг не использовал никогда, это очень удобно, и я попробовал действительно очень удобно. Использовать для некоторых проектов такие остановки. Поэтому, Давид, тебе привет и большое спасибо. А всем остальным вот тоже берите на вооружение, там есть разные команды, которым можно также прописывать и здесь использовать. Но самое главное, что вот эти мета-команды вот, playback он позволяет, собственно, останавливать воспроизведение. То есть, таким образом, мы с помощью MIDI можем много на что влиять, как внешние девайсы, так вот, сделать остановки воспроизведения, поэтому в довесок к тому, что я говорил в предыдущем видео по организации плейбэчных проектов, вы также можете вот использовать такие дополнительные э, штуки, чтобы еще, э, ну, можно сказать, усложнить, но с другой стороны и расширить возможности своего живого выступления. Так что берите на заметку, обязательно пишите в комментариях, как вам подходит, подошло ли что-то из того, что я вам рассказал. Если остались какие-то вопросы, также задавайте, я с удовольствием отвечу. Вступайте в наш телеграм-чат, если вы еще не там, и также задавайте там вопросы, все ссылки в описании. Подключайтесь, там уже полторы тысячи человек, которые постоянно общаются обмениваются опытом о работе с Лоджиком и не только. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал Logic Pro Help, потому что здесь довольно часто теперь выходят новые видео по Лоджику, и не только по Лоджику, по Работе со звуком, по плагинам uh, уже много видео есть на канале. Если вы пропустили или только подключились, обязательно посмотрите. Там много тем и топиков uh, разобрано, и плагинов много разобрано, так что обязательно посмотрите. но ну, а я всем желаю успехов в творчестве. Увидимся с вами в следующих видео. С вами был Дмитрий Урсул. Всем пока!